Привет срабынина! Тут у нас водятся мыши, которые Надя сегодня пасет. По-другому не скажу, а муся еще не дошла сюда. Вот здесь, вот в этой вот кучке, живет мышка. Надюшка тут все прополола. Лучок, вернее, начала уже полоть. Тут флоксики, лучок. Сейчас тут знаю, клубничку всю прополола. Вон, красота какая она ну, вымерзла mm -hmm. много. Вот интересный нарциссовидный mm -hmm. лук. Очень вкусный. Красота. Вот здесь вот клубничка тоже подмерзла. Надо осот еще выдрать. Осот. Ой, тут ландыши. Нет, забирай огурец, мы сами съедим. Тут капусточка цветная, вот там лилии, пиончик. Тут баба Галя ходит, пугает мышей. Это ты отчет. Ага. Мини-отчет. Тут мы с мамулей Георгинчики посадили. Или прячем от солнышка. Ага, все, все прикроешь, да, не это не травкой. Не, ага, тут вот крыжовничек спит. Огурчики И вкусные. Бочки, Ой, огур... Ой, какие огурчики в бочке, чуть мимо не прошла. Ну-ка тут чуть-чуть огурчики где-то спрятались. Вот они, огурчики. А, тут самые первые будут. Хорошенькие. Ну пойдем в теплицу, зайдем. Что тут есть? О, тут шпинат, тут уже перерос помидорки. Бабуля Галя уже подвязала, но ну, не все, правда, шафраны. Тут тут по пояс. Бочка с водой. А тут помидорки и салат вот такой вот вырос. Это капуста уже, которую бабушка не знает, куда пристроить. Но там уже посадила мегатон. А это вот салат Айсберг, который шариками такими закручивается, завязывается и превращается в кусняцкие качанчики. ну до качанчиков, конечно, не дорастет, но будет хорошо. помидорочки вот уже подвязала сегодня